Ну, у меня опыт э, давно уже был, туда, потому, туда. потому что я э, слушала ваш тренинг в записи у родственников потырила, скажем так. <связь> <связь> вот, то есть это была запись и никакого контакта, <связь>, скажем так. Но запись тоже работает, <связь> я вам да, хочу да очень сильно. <связь> я поехала сдавать экзамен, э, права получала. Э, там э, свои машины в ГАИ, то есть. На той машине, на которой ты учишься, тебе ее не дают, у ГАИ свои машины. Вот. И я приезжаю, ну, накануне я там бликала, пыталась что-то делать <laughs> по записям, что посмотрела. Ну, думаю, ладно, посмотрим. Приезжаю в ГАИ, и стоит мой э, преподаватель на, на машине, на которой я училась. Он на меня так смотрит, говорит, тебе, походу, повезло. Я говорю, почему? А говорит, первый раз вызвали его за три года, у кого-то что-то сломалось, и вызвали именно меня. Говорит, ты будешь сдавать на моей машине. <смех> Но ну, я в этот же день сдала все и экзамен и полностью все три в один день я все сдала.